Ну что ж, привет! Google выпустил Google Ads Editor 2.2. Новый редактор получил удобный доступ в библиотеке объектов, упрощенную настройку времени выхода объявлений и оповещения о новых уведомлениях. Также в редакторе теперь есть индикатор рассинхронизации, который будет периодически проверять, были ли внесены изменения в аккаунт с момента последней синхронизации, и уведомит о необходимости их синхронизировать, если это потребуется. Это критически важно в случае, когда с учетной записью работает несколько человек. Пользователям новой версии редактора станут доступны рекомендуемые бюджеты для видеокомпаний, основанные на целевой ставке CPA, а также целевая частота и видеокомпании с покупками. Обновленный редактор реализовал поддержку дополнительных типов рекомендаций, включая возможность добавлять объявления в форме лидов, чтобы получать больше потенциальных клиентов. Типы рекомендаций отображаются в разделе «Рекомендации» — «Другие рекомендации». Напоминаем, что редактор версии 2.2 больше не поддерживает медийную рекламу и компании Gmail. Подробнее обо всех возможностях новой версии Google Ads Editor можно узнать по ссылке в описании. Там же вы найдете ссылку на скачивание самого редактора. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал и до встречи!